Итак, поговорим о Марсе и о том, что мы знаем. Ну, что-то мы о Марсе достаточно. Многие уже знают, там, еще чуть ли не со школьных времен, с тех пор немного изменилось. Вот так его увидела Розетта это космический аппарат европейский. Если мы посмотрим на небо, мы его увидим в миде маленькой желтой точки, звезды, как звезды, фактически, тусклее некоторых звезд. Сейчас, он, сейчас мы его не увидим, он слишком близко к Солнцу. Но вот месяц назад где-то они очень хорошо рядом с Венерой друг с другом смотрелись. Ну вот, Красный Марс, воды нет, полезных ископаемых нет, населена роботами. Но на самом деле совпадает только с роботами, а все остальное там есть, но не так много, как на Земле. Что о Марсе достаточно известно? Ну Про вулканы, наверное, все знают. Это самый большой в Солнечной системе, самая большая в Солнечной системе гора, она же самый большой вулкан. Самый большой в Солнечной системе каньон, который в сотни раз превышает самый известный большой каньон на Земле, Гранд Каньон. И самое интересное, наверное, что сейчас в принципе происходит на Марсе, если там что-то происходит, связано с атмосферой или с атмосферными явлениями. Вот, Во-первых, атмосфера на Марсе есть, потому что для некоторых даже это является новостью. Ну, может быть, с Луной путают, не знаю, ну там, как на Марсе может быть ветер, если там нет атмосферы. Ну вот есть. Вот здесь мы видим снимок как раз с, европе... нет, с индийского космического аппарата, который не так давно туда прилетел. И вот как раз мы можем видеть предел. Некоторая часть этого диска, она полупрозрачная. Это как раз пыль, висящая в атмосфере, которую мы видим под очень острым углом, фактически под 90 градусов. Вот состав атмосферы в таких не совсем понятных графиках, но общая суть в том, что большая часть нет лазер почти не, почти не виден большая часть состава атмосферы это углекислый газ все остальное там совсем в ничтожных количествах, он даже есть немного кислорода, но его совсем мало, потому что общая плотность атмосферы Марса составляет примерно сотую часть от плотности атмосферы Земли, то есть даже то, что есть здесь какие-то проценты, в общем, если туда человек там появится и попытается вдохнуть. Небольшая разница для него будет, что он попытается дышать на Луне или же на Марсе. При этом, несмотря на тонкую атмосферу, она действительно достаточно активна для такой плотности, казалось бы. Ну, про марсианские полевые бури, надеюсь, тоже многие слышали. Про глобальные полевые бури. Вот здесь снимок с телескопа Хаббл. Как раз пример Марс без полевой бури, Марс курильщика с пылевой бурей. Но на самом, насколько я знаю, вот там 2001 год, с тех пор на Марсе вот таких глобальных пылевых бурь как раз не происходило. То есть, когда туда высадили э, марсоходы, чтобы можно было на это посмотреть с поверхности, то бури прекратились. Ну, по крайней мере, глобальные. То есть, видимо, кто-то там решил, решил прикрутить. Э, ну, я надеюсь, на самом деле, что будет, потому что для марсоходов это не очень приятно, но посмотреть их глазами... Такое событие, в общем, это интересно. Есть на Марсе и облака. Вот в нижней части снимка можно увидеть настоящие облака. Причем у них облака бывают трех типов. ну Пылевые, причем это именно облака, это не буря, это просто облака, которые висят там буквально там, чуть ли не на 100 километрах высотой, то есть даже на Земле такое нереально, а там пыль висит, потому что она очень микроскопическая, ну и там влажность почти никакая. При этом есть и Два других типа облаков. Это углекислотные, из углекислоты из кристалликов углекислоты замерзшей, и водяные. Там тоже есть водяные облака, причем там даже зафиксирован снег у полюсов. но ну, Там, правда, такой снег хитрый, потому что из-за низкого давления вода не успевает оста откла ну, в общем, э оставаться на поверхности, она испаряется. И снег получался такой, что он летел, летел, летел, где-то на высоте один километр просто испарялся, исчезал. Вот здесь мы можем увидеть пример того, что движется в атмосфере. Здесь вот такой целый э, пылевой фронт идет. Вот нижний снимок — это как раз взгляд марсохода на движущийся маленький смерч. И вот здесь снимок со спутника тоже. Там спутник, и здесь снимок со спутника — это смерч примерно высотой 800 метров. Там э, были э, зарегистрированы смерчи высотой до 20 километров. Это вот еще не самый большой. Интересно рассматривать снимки э, Марса, когда ты видишь, смотришь тропинки туда-сюда, как будто кто-то набегал. Это вот как раз э, шо, идет смерч, стягивает как пылесос полосу пыли за собой, и вот такие тропинки видны. Причем вот маленькие смерчи, они отлично поработали на э, человеческую науку фактически, потому что марсоходы предыдущего поколения Spirit и Opportunity они на солнечных батареях были. И э, батареи постепенно покрывались пылью, выдача энергии падала, и им вообще их запускали и предполагали, что вот пыль их убьет через три месяца. А вот Opportunity сейчас работает 11 год э, и продолжает работать все еще именно благодаря ветру, который издувает или вот таким вот образом вообще пылесосится его солнечная батарея. И он продолжает работать дальше. Вот такие события происходят примерно где-то раз в два года. Такие, именно, что вот, вот реально Смерч прошел по марсоходу. Но это, в общем, сразу ученые понимают. То есть они могут не успеть снять, не успеть отдать команду на съемку. Но они могут увидеть просто, что выдача энергии из батареи резко возросла. Они говорят: ну, значит произошло. Как-то у них это у них Dust Devil называется, это пы пылевой дьявол. Такие смерчи, и у них события, так называемые, так, как-то там типа там, дьявольское событие, что-то вроде этого. Не помню точно. Ну, в общем, <связывая> при этом. Обычно считается, что вот пылевые бури, там все должны задуть, ничего не должно быть, не может быть на поверхности. Обычно про марсоходы, когда речь идет, говорят: как они там изучают, вот там у curiosity бур на 7 сантиметров да, на эту глубину ничего изучать нельзя, там нужно метры копать потому что все засыпано пылью. А, ну Вот в данном случае не засыпано, потому что мы а, можем до сих пор наблюдать парашюты, которые космических аппаратов, которые запускали десятки лет назад. Вот в данном случае Марс-3 это белое пятно как раз лежащий парашют. И вот здесь немного хуже видно, но все-таки видно. Вот эта спускаемая капсула Викинга. А вот здесь белое пятно как раз полузасыпанный парашют. То есть белая ткань, которая просто лежит на поверхности. И там за это время прошло штук 5 или 6 глобальных пыльных бурь. Меньше, точнее больше, наоборот, прошло локальных пыльных бурь. Но при этом остатки человеческой деятельности все еще неплохо видны на поверхности Марса. То есть если там что-то более древнее, причем... Когда говорят, вот там засыпает пылью. Но если что-то засыпало пылью, значит откуда это, эту пыль подняло и осыпалось. То есть, соответственно, если в одном месте пыль накапливается, где-то наоборот происходит эрозия поверхности, и поверхность оголена. Вот примерно точно так же сейчас находится в местности, где работает марсоход Curiosity он как раз работает во враге, который фактически выкопал э, ветром. Ну, там целая сеть таких оврагов, и она как раз выкопана ветром, который дует с горы. И он работает как раз на голой поверхности. Его, ему не нужна даже лопата, чтобы там закопаться под пыль. То есть он, э, ну там есть и пыль, ну, такая пол, пыль полупесок. Такой полупыль полупесок, потому что реальный песок ветер марсианский практически не может двигать. Но есть одно место, это фактически э, Нилипатера, это такая кратер вулканический внутри, на дне которого движутся марсианские дюны. Вот здесь, ну, тут еще ракурс освещения меняется, но вот можно увидеть, что э, вот по кромке видно, что э, дюны реально передвигаются. Это черный вулканический песок, и между кадрами, по-моему, несколько лет. То есть вот примерно там где-то на полметра в год эта дюна движется. И вот в этом кратере... Их, это, эти дюны любят снимать э, со спутника именно потому, что они движутся. То есть где-то в других местах вроде дюн много, э, но такого движения незаметно. А вот в этом месте, там, видимо, какие-то завихрения более сильные происходят, но вот это движение более наблюдается лучше. Вообще э, наблюдать марсианские дюны — это э, вот здесь как раз нужна та релаксирующая музыка из предыдущего. Э, из предыдущей лекции, это что-то такое медитативное. Ну, Во-первых, вот это, да, это похоже на Шаих Улуда из э, Дюны. Э, реально кажется что-то нереальное, но это так и есть. Это достаточно крупное образование, оно длиной примерно 100 километров, э, в ширине где-то там до 10 километров, э, это находится практически на Северном полюсе. Но это тоже это темный вулканический песок и сформированная такая структура ветром, там просто каньон, и ветер и вот она лежит как раз вдоль каньона по, на его дне то есть вот идеальная заставка на рабочий стол идеальное <свят> средство для релаксации и вот это на самом деле наблюдать можно бесконечно какие-то из дюн там, напоминают бактерии какие-то вот здесь то есть ветер сформировал совершенно параллельные структуры а, вот здесь еще интереснее это дюны дюны вот здесь их четыре штуки вот эта длинная полоса они полностью закрыты слоем льда вот о Альде мы сейчас поговорим как раз. Полярные шапки, ну это тоже, наверное, первые объекты на поверхности э, Марса, которые были э, увидены людьми. Э, ну и, и, и пятна на Марсе, вот эти темные. Когда как раз люди увидели, что пятна, решили, что это моря, э, полярные шапки тоже как на Земле, и решили, что да, вот это там Марс совсем копия Земли, и там должны быть марсиане. Но немного... Ошиблись. Но, но ищут до сих пор. До сих пор да. Вот. Э -э, вот это съемка как раз Северного полюса. Вот, вот в этом каньоне как раз лежит тот самый э -э, марсианский червь гигантский или рептилия. Э -э, здесь как раз разница. Лето-зима, понятно. Э -э, дальше... Южнее снег не выпадает, потому что это снег углекислотный. И даже там при минус 60 по Цельсию он уже начинает испаряться, таять и испаряться. И то есть то, что на севере, вот то, что скапливается, это как раз углекислота, и она гораздо. И ей нужно гораздо ниже температуры, чтобы она реально стала снегом или льдом. Вот это край э, марсианской полярной шапки. То есть видны многочисленные слои, э, которые когда-то формировались, а сейчас они разрушаются. Уже неоднократно спутниками снимал, то есть спутник снимает. Э, край полярной шапки, и он наблюдает реальные э, лавины. Ну, это скорее что-то среднее между камнепадом и лавиной, потому что структура она больше похожа на скалу, скорее ледяную, чем на, на гору, на который, с которой сползает снег. Но вот э, такое, такие явления неоднократно и, видимо, мы до сих пор являемся свидетелями того, как э, полярная шапка Марса сокращается, э, ну, разрушается, испаряется. Вот такие вещи... Это что-то совершенно нереальное, то есть сложно понять, что это, мороженое с шоколадной крошкой или что. Я тоже, когда там, первый раз ее увидел, долго ломал голову, стоит вообще, как это смотреть. Это черные вулканические дюны из, из вулканического песка, закрытые э, углекислотным льдом. И это весна, лед начинает по краям трескаться. И песок, там очень интересный процесс, там когда лед он как стекло работает и как парник, когда его начинает греть солнце, приходит весна, свет проникает через лед и начинает греть э, грунт, и таяние начинается с дна, то есть вот если лед лежит, который на песке, таяние льда начинается снизу. И из-за накопившегося углекислого газа там проявляется фактически эффект шампанского. Когда вот он тает, тает, тает, потом корка льда лопается, и газ вырывается вверх, захватывая с собой песок. То есть вот из этих трещин вырываются такие черные гейзеры именно с песком, и вот они как раз осыпаются. Вот здесь по этим гейзерам как раз определяют направление ветров весной. То есть вот он струя вырывается, потом ее ветром куда-то сносит, и как она ложится, соответственно, поэтому мы можем определить, куда дул ветер. Даже есть такой общественный проект Planet 4 по-моему, там, в общем, можно рассматривать снимки Марса и отмечать вот как раз направление, куда, куда ложатся вот эти хвосты гейзерные, и это позволяет как раз ученым, когда они анализируют общую работу всех, кто там участвует в этом проекте. Они как раз понимают карту распределения марсианских ветров при полярии. А вот Теперь очень много надо сказать про воду. Из воды просто, я не знаю, наверное, в 90-е, в начале 2000-х сделали какой-то пиар-проект «Вода на Марсе! Вода на Марсе!». Даже до сих пор сейчас там что-нибудь Curiosity, этот марсоход, проведет какой-нибудь анализ, и журналисты снова, в марсоход нашел воду, воду на Марсе, да ее там навалом. Ну вот признаки как раз того, что она раньше была, и там, того, что ее было много, нашли примерно… Ну, нашли еще как раз когда викинги работали там, в 70-е и 80-е, а в 90-е а, нашли более убедительные доказательства. Вот здесь мы видим а, реальную речную дельту. То есть где-то в большом кратере, там диаметром, по-моему, 90 километров, кратера берсвальды а, там было озеро, в это озеро впадала река. Река несла с собой грунт. Когда река впадает в озеро, течение замедляется, и тот грунт, который несся течением, он оседает на, на дно. Вот таким образом была сформирована, была сформирована и, гигантская дельта. Ее до сих пор рассматривают. Туда предполагалось отправить марсоход Curiosity, и до сих пор ее рассматривают для, как один из вариантов того, куда можно отправить другие последующие марсоходы. Вот здесь на снимке это Mars Odyssey, а это Марс Global Surveyor еще. Здесь на снимке то же самое мы можем видеть такие речные дельты. Ну, остатки озер мы видим, остатки рек мы видим, а где, собственно, сама вода. Возвращаясь к прежнему снимку, здесь большая шапка, но, как я говорил, углекислотный лед примерно 2 метра толщиной. Все остальное, что мы видим летом на полюсе, это вода максимальная толщина северной полярной шапки ну лед естественно максимальная толщина северной полярной шапки один километр семьдесят километра южной полярной шапки до 3 километров если взять воду с северной полярной шапки с южной полярной шапки растопить и налить на идеально гладкую планету размером с марс мы ее закроем на 11 метров водой всю. Соответственно, если растопить вот эти запасы, то в принципе на несколько небольших там, на маленький океанчик или на несколько небольших, средних морей нам хватит. Но нежелательно это делать, пока нет там, более менее плотной атмосферы. Но там есть другая вода. В данном случае мы видим метеоритный кратер, в котором вот то, что мы видим по, такую, по периметру это ледник. Это замерзшая вода. И такого там достаточно много. Насколько я знаю, до сих пор пока не прикинули, сколько реально в ледниках марсианских сохранено воды вот помимо э, полярных. И ледники спускаются достаточно э, близко к экватору. Ну, относительно там где-то до 40 параллелей. Это примерно широта где-то э, в районе Сочи. То есть, если, э, ну, мы при, представим, если на Земле. То есть, если нам нужна вода... На марсе нам не нужно лететь на полюса. Нам достаточно добраться куда-нибудь где не так холодно. Вот один из, есть помимо ледников есть вот такая интересная находка, она совершена примерно где-то 10 лет назад. то есть с виду абсолютная равнина, абсолютная пустыня, ну, на, дне, на дне которой там что-то там могло быть. Ну, грунт имеется в виду какой ну, там, вулканический, скорее всего, как все на марсе но туда стали ее наблюдать и стали замечать упавшие свежие метеориты, которые вот уже упали там буквально, то есть там метеорит упал, через неделю пролетает спутник, снимает это место, видит след падения метеорита и в этих следах обнаруживают вот такие белые, ну здесь такой цвет усиленный, поэтому он кажется фиолетовым. Реально это вот ярко, яркие пятна белые. Пролетает через неделю пятно тускнеет, пролетает еще через неделю пятно исчезает. И пришли к выводу, что это лед. Это тот же самый лед, который э, просто сверху закрыт пылью. Э, даже есть, вот э, в 1976 году как раз полетели два викинга. Э, это два аппарата, у которых американские, у которых был и, и спутник, вокруг у каждого был по спутнику, э, и спускаемый аппарат. Вот эти спускаемые аппараты сели как раз э, в районе, где наблюдают вот такие, э, такие явления. Причем, когда они рылись, они не нашли воду. И тогда как раз решили, как же так, ну вот там русло есть, а воды нет. Оказалось, что надо было копнуть просто сантиметров на 20 глубже, и вода бы нашлась в виде льда. Но на тот момент этого не догадались, не докопались. Поэтому пришлось посылать отдельный космический аппарат «Феникс», который все-таки докопался. Это вот след ковша «Феникса», его послали чуть севернее, след ковша «Феникса», который отрыл такие э, водяной лед на Марсе. Это вот первое, 2008 год, первое и на данный момент последнее исследование э, марсианской воды вот непосредственно. То есть не со спутников, ни, там, не при помощи спектрометров, а вот так вот взяли и потрогали. А, а со спутников обнаружили еще интерес, более интересное явление, долго спорили, лет 5, наверное, спорили. А, что же это такое? Как так? Вот как так может? А, то есть по физическим свойствам на Марсе жидкая вода быть не может. А здесь наблюдается, то есть это съемка ну примерно где-то за несколько месяцев одного и того же места. И мы наблюдаем некие с края обрыва стекают некие полосы. И было непонятно, как так, ну почему, откуда вода не может быть жидкая на Марсе. Оказалось, может. Если это не просто вода, а рассол, примерно то, что, то чем у нас улицы поливают зимой, а, то есть э, вода с солью, ее можно охладить ниже одного, минуса 1 градуса по Цельсию, и она останется жидкой. Она там замерзнет там, при минус 5 или там, до минус 13 можно ее там насыщать солью, а, а испаряется она от нуля и выше, если практически нулевое давление, то есть вот, как на поверхности Марса. Если рассол там будет минус 5 градусов, то на поверхности Марса он не будет испаряться. Соответственно, все, что нам нужно, это достаточно просоленая почва и лед, который мы начнем греть. И примерно вот это же сейчас и происходит. Причем такие же явления смогли пронаблюдать в долине, насколько я помню, долина МакМерда в Антарктиде. Там сухая пустыня, и вот там наблюдается примерно то же самое. Там причем даже это... Жидкость образуется не из ледников грунтовых, а из снега, который выпадает сверху. То есть он выпадает, тает, вода, грунт насыщается водой и там же контактирует с солью. И дальше уже протекает, она не течет, это просто такие полосы сырого грунта, который вот так протягивается. Но когда наступает все-таки тепло, он уже начинает высыхать. То есть это вот именно весенние явления, когда еще недостаточно жарко, но при этом уже достаточно тепло, чтобы растопить там, этот рассол при минус там, 5 или там, минус 10 градусах. Еще одна загадка, которая до недавнего времени совсем была загадкой, сейчас немного проще стало, это с марсианским метаном. Здесь мы видим пятна концентрации метана в атмосфере Марса, но здесь совсем ничтожная разница. То есть если здесь мы увидим, синий – это 10 частей на миллиард, ну, на миллиард частей другого газа, другого. а здесь красный — это 30 частей на миллиард. То есть, в принципе, разница совершенно ничтожная, но при этом наблюдается разница по географической привязке. То есть в каких-то местах метана выделяется больше, в каких-то меньше. Но это наблюдали с Земли при помощи наземных телескопов и наземных спектрометров. На Марсе пока, ну, сейчас уже, конечно, наблюдали, но вот до... Буквально там до недавнего времени, год назад, еще это не смогли определить. Единственный аппарат, который сейчас может на, Марс, на поверхности Марса определить метан, это Curiosity. И сначала он измерил метан и не нашел его. И сказали, ну вот все, значит там наши телескопы ошиблись, наверное, что-то показалось. А потом он измерил на метан, и оказалось, что подтверждение есть, что он все-таки есть. И тут как раз интрига возникла. То есть какое-то время года метана нет, а в какое-то время года он есть. Метан он быстро распадается сам по себе под действием солнечного излучения. То есть есть какая-то причина, которая выделяет его из грунта, скорее всего, и потом он просто либо рассеивается, уходит там в верхние слои атмосферы, либо разрушается солнечным излучением. До конца как раз пока неизвестно происхождение его. Вот. И буквально три месяца назад они наконец заявили в НАСА, что да, мы все-таки нашли органику на Марсе. Вот здесь мы видим по графику результаты исследования четырех, четырех мест, где был набран грунт, и лишь в одном появился очень высокий пик хлор-бензола. Ну, хлор здесь скорее всего просто потому, что там, в грунте Марса есть и хлор, и... Процесс исследования таков, что, скорее всего, они просто смешались в соединение, и уже соединение в образце проанализировали как хлор бензол. Но здесь главное, что он есть. И проблема, почему была? То есть Марсоход два года назад, два с половиной года назад сел на Марс, а нашли только сейчас. Почему? Проблема в том, что он привез с собой несколько образцов растворителя, который, в который предполагалось опустить марсианский грунт э, и посмотреть реакцию. Так вот, при посадке, видимо, один из этих, э, одна из э, там, сосудов каких-то э, с, с образцами просто разбился. И когда они начали анализировать, провели первый анализ, у них там показали какие-то дикие пики органики, они там закричали, О, мы нашли органику. Вот. Потом оказалось, что они нашли свою собственную органику, которую они с собой привезли. И они так это скромно-скромно так затерли, замазали, что вот, мы там сомневаемся, не исключаем загрязнения, а потом уже, ну, это на прессу, а потом в серьезных там, на серьезных конференциях они признались, да, вот там у нас штука одна разбилась, и мы, в общем, дали маху. Вот. Но потом проанализировали один образец, второй образец, третий образец, четвертый образец, и они уже смогли отличить по разнице, по. Ну, то есть определить, какую часть загрязнения вносит вот этот вот разбившийся растворитель и фактически убрать его из результатов выдачи. Ну, отсечь или просто как игнорировать его. И выяснилось, что вот в одном из случаев как раз мы получили очень высокий пик этого органического соединения. Причем что же важно, органика, она точно так же под действием солнечного излучения разрушается. И они нашли вот два, вот Джон Клейн и Камберленд, это образцы, у них разница, наверное, метра два. Разница только в том, что одна, один образец, так скажем, в чистом поле, а другой ближе к обрыву. Вот этот обрыв образовался как раз в результате ветровой эрозии, то есть ветер постоянно подкапывал этот обрыв и отодвигал и освобождал новое пространство. Вот та часть, которая была недавно, ну относительно недавно, они посчитали, у них 80 миллионов лет получилось. Вот э, недавно, 80 миллионов лет назад, эту часть освободила как раз ветровая эрозия, марсианский ветер, его проанализировали, то есть грунт практически одинаковый, но здесь органики нет, а здесь уже есть. Именно потому, что здесь ее на глубину 7 сантиметров, что является длиной э, буром э, у Curiosity, э, радиация уже Солнечность смогла разрушить органику, а тут еще не успела. То есть это, видимо, некие соединения органические остались в древней почве, которой сейчас нет на поверхности, и вот эту древнюю почву удалось проанализировать. Но при этом э, органика – это еще не жизнь. Органики полно э, на Меркурии, на практически на всех кометах есть органические соединения. Ну там В галактиках там про эти, про чуть ли там, где-то с полгода назад была новость о том, что открыли э, туманность, состоящую из спирта. И сразу там, комментарий там, о, наконец-то появился смысл к дальним там, космическим перелетам. Э -э, вот. То есть э, сама по себе органика еще не означает жизнь. Но один из скажем так, плюсов того, что возможно, плюс к гипотезе того, что она, скорее всего, возможно там была. И буквально новость вче э, не вчерашней, но прошлой недели – о том что там нашли нитраты для земли нитрат это считается удобрением в общем и используется так суть в чем азот состоит из газ азот из двух молекул и разбить эти молекулы очень сложно например ну, то есть по большей части там атмосфера земли состоит из азота но мы его практически не воспринимаем потому что он не вступает ни в какие взаимодействия и для нас он при нашем давлении, при наших земных условиях он является инертным, то есть он не, не взаимодействует с чем-то, как, например, кислород, благодаря которому мы получаем энергию для деятельности. Вот. И задача… То есть самое интересное в азоте – это если мы, получаем, мы находим соединение, где эти атомы разделены. Разделить эти атомы можно двумя путями. Либо очень дикой… Температурой в природе это возможно только либо в момент удара метеорита о поверхность, либо при, в том месте, куда бьет молния. Либо разделение двух атомов азота производится как раз биологической, в результате биологической деятельности. Есть несколько бактерий, которые могут это делать. И это, опять же, такой плюс, один еще один кирпичик в надежду того, что Марс когда-то был обитаем хотя бы на микроскопическом уровне. И теперь вот к следующей теме, немного приближаясь, к теме человеческих перелетов. Марсианский грунт как исследуется вообще марсоходом? Он берет образец грунта и размещает в микроволновую печь и нагревает, как я говорю, жарит, жарит Марс по выделяющимся газам во время в процессе нагрева он в общем определяет что там какой состав грунта так вот интересно если мы нагреваем до температуры 400 градусов то выделяются в общем достаточно полезные для человека газы газы там и кислород выделяется и водяной пар выделяется и тот же оксид азота выделяется то есть все это в принципе можно использовать то есть если мы летим на Марс когда-нибудь нам не обязательно вообще все с собой брать мы можем там сэкономить на кислороде, мы можем э, начать какую, какую то там земледельческую деятельность, если будем использовать местные ресурсы. И да, уже завершаю, как раз у меня тут 30 секунд осталось. А, радиация, самый а, сейчас, по-моему, самый актуальный, когда говорят Марс 1, полет на Марс, радиация, вас убьет радиация? Не убьет, будет неприятно, а, но все-таки лететь можно. Это вот как раз тоже результаты Curiosity. То есть мы слетаем на Марс, это все равно, что мы 7 лет отработали на атомной электростанции. Это не опасно. Или 4 года на МКС. Вот сейчас люди как раз вчера ночью полетели на год, но они будут проверять свою де... ну, как бы свой... возможность своего организма на всем взаимодействии. Там и радиация, и невесомость, и все остальное. По радиации у нас получается вот эквивалент пребывания четырех четырех лет на МКС это как раз э, полет на Марс неприятно но в общем вполне реально то есть как обычно говорят там э, биомасса на, к Марсу не прилетит а, да самое главное забыл в общем недавно нашли метеорит в котором нашли что-то э, клеткоподобное что-то овальное э, у этого что-то там слоистая структура внутренняя структура какая-то наблюдается метеорит марсианский и вроде бы э, можно было бы кричать: "О, наконец-то нашли там первую окаменелую бактерию! Если бы нашли хотя бы такую же вторую, вторую не нашли, поэтому пока мы на это любуемся и надеемся, что найдут вторую, тогда можно с, с гораздо большей уверенностью говорить, на Марсе была жизнь. Пока говорить не можем и только надеемся." У меня все. У меня очень серьезный вопрос. Возможно, все видели фильм «Вспомнить все» со Вот. Да. Для тех, кто не смотрел, небольшой спойлер. Там в конце топит лед, и появляется атмосфера у Марса, и все счастливы, и он становится землеподобной планетой. Возможно ли это? Ну Не, не все так просто. Мы можем предположить, что там в произведении лед был не просто водяной. Например, там с замерзшим кислородом и так далее. Да. В принципе растопив лед, мы повысим плотность. И реально самая большая проблема с Марсом, с его будущим э, процессом колонизации, это практически отсутствие атмосферы. И на первом этапе э, нам вообще все равно, чем мы будем наполнять эту атмосферу, лишь бы она там была. Мы не сможем там дышать, но, по крайней мере, мы сможем строить там нормальные здания, которые не будем бояться, что они лопнут у нас, потому что мы должны внутри накачать атмосферу одну, чтобы нам нормально работать. Э, и здесь как раз можно все, что угодно. Проблема только в том, что если мы растопим этот лед, как бы он не испарился, как произошло с предыдущими запасами воды в космос, и тогда у нас больше не останется льда, нам придется откуда-то вести. В этом месяце, по-моему, как-то проскочила новость про то, что в некоторых местах на Марсе радиация как бы точечно намного выше, чем в других местах, как будто были какие-то точечные взрывы. Вот Насколько эта новость не фейковая? И если это не фейковая новость, то можно ли объяснить каким-то природным явлением? Новость относительно не фейковая, просто есть реальные природные образования, так называемые естественные ядерные реакторы или природные ядерные реакторы. Они на Земле известны и на Марсе известны. Просто там происходит сочетание факторов, когда высокое содержание там, урана, по-моему, в общем какого-то делищего вещества совпадает в, общем, в таком конфигурации, что начинается такая медленно текущая ядерная реакция. На Марсе она известна, очень слабо изучена, очень интересна перспектива с точки зрения там, вплоть до того, что мы ну, можем ли мы там добывать уран для будущих реакторов. Но, э, а вот, этот, э, вот эта публикация, ну, вы сейчас очень сказали так, тактично по поводу того, что реально там заявили о том, что это все, это там следы ядерной бомбардировки, там, э, северные разбомбили южных или там, восточные разбомбили западных. Есть такой представитель, он вроде бы как бы ученый, но при этом у него есть книжка о том, как там как раз марсиане друг друга бомбили, и он ее умудряется продавай, продвигать вот через такие выступления на научных конференциях. То есть он вроде бы, у него все это наукообразно, но в конце такой вывод, ну, значит, одни разбомбили других. То есть там, э, там ядерная промышленность, ну, там, самолеты надо, надо же было из чего-то произвести. То есть этого ничего нет. Мы на, видим только два, причем два пятна действительно э, с разных сторон Марса радио, э, ну, с высоким радиоактивным фоном. Э, и вот из этого, только из этого факта, он как раз вытягивает все остальное, что вот одни с другими воевали. Либо, по его гипотезе, были э, там, си, вас, западные и восточные они воевали друг с другом, потом кто-то третий прилетел и успокоил обоих. Все понятно с перспективы атмосферы, а вот насчет магнитных полей. А, магнитное поле на Марсе фактически ничтожно, то есть для человека оно не играет никакой роли. Но а, про магнитное поле обычно говорят, что вот магнитное поле защищает там Землю от радиации, на Марсе нету, значит, там нельзя жить. А, можно. На Земле основную защиту от космической радиации обеспечивает атмосфера. Тот факт, что а, на МКС... Космическая радиация в два раза ниже, чем в открытом космосе. Это значит не то, что МКС прикрыта магнитным полем. Это значит то, что МКС прикрыта Землей просто. С одной стороны, от МКС она так близко к Земле находится, что просто Земля блокирует половину радиации, половину космических лучей, которые на нее воздействуют. Если мы отлетим на тысячу километров от Земли, там будет высокая радиация. Но если мы отлетим на 100 тысяч километров от Земли, там будет некий средний фон. И, в общем, на которой, э, опять же, там, чтобы лететь на Марс, нам не нужно генерировать вокруг себя магнитное поле. Нам не нужно магнитное поле на Марсе. Если мы каким-то чудом создадим атмосферу на Марсе, э, проблема необходимости магнитного поля и проблема радиации будет снята. Ну, вот. там есть еще такая гипотеза о том, что человеческому организму необходимо магнитное поле. Но э, вот ребята на, Мар... Ой, на Луну летали, э, никакой разницы они не заметили. И, в принципе... Есть эксперименты, когда там ограничивали. Ну, я слышал, по крайней мере, о таких ограничивали людей в неких там бетонных комнатах, которые там ограничены воздействием вот, магнитных полей. И вроде бы там у них организм угнетенный был, и все такое, но я не знаю, я пожил в, бетонный, в бетонном кубике, там где-то под землей. Там, может быть, у любого там начнется угнетение организма. Ну В общем, это не. не на данный момент мы не можем сказать, что магнитное поле это некий необходимый инструмент или необходимый фактор пребывания на другой планете. Там то, что есть, ну в общем, там действительно, как Игорь говорит, там это отдельная история про магнитные поля. Оно есть, но очень слабое, настолько слабое, что им просто можно пренебречь. При этом солнечные ой, солнечные полярные сияния там можно увидеть, правда не на полюсе, а у экватора. Но это из-за как раз из-за распределения магнитных силовых полей состав атмосферы, вы сказали, а на что грунт похож? Вот интересно. И второй вопрос. Сколько идет сигнал от марсохода до Земли? От Марса. От Марса, да. да. Грунт больше всего похож на вулканический грунт. В принципе, я говорю, Земля и Марс очень родственные планеты, там и по процессу формирования, о чем там Игорь касался этого вопроса. Состоят они фактически из практически из одного и того же, но Скорее так, марсианская поверхность больше всего похожа на океанские базальты, потому что для Земли у Земли более сложная геологическая история. На Марсе, например, нет гранита. Вот дно, тектоническое строение дна океанов земных, оно, наверное, больше всего соответствует строению большей части марсианской поверхности. При этом на Марсе как раз есть вот то, что мы наблюдали здесь такие цвета цемента, такой светло-серый с голубоватым оттенком. Это как раз глины, которые получились в процессе размывания пресной водой вулканического опять же грунта. Но если э, размывание происходит соленой водой, то там уже совсем другие породы откладываются. И как раз, как раз когда находят глины, тогда начинают ученые кричать, ⁇ Вааа, мы нашли свидетельство пресной воды на Марсе, там условия, где могла существовать жизнь а, ⁇ Вот э, глины тоже достаточно недавно нашли, ну то есть их нашли со спутников там, несколько лет назад, а с марсохода их пощупали вот, в прошлом году только первый раз. Вот так вопрос мало, я сам задам. Как мало У вот руки тянутся? А, все-таки есть 4, да? 5, 6. С этой стороны гораздо больше, да? С той, с той же... А, да, сигнал сигнал от примерно 5 минут до 20 минут, в зависимости от того, как далеко от Марса. Марс. Сейчас э, наступит такой момент, когда Марс спрячется за Солнцем, и связь с Марсом прекратится вообще на месяц. Но при этом, когда говорят, там, отзыв э, от марсохода э, сутки. Просто марсоходами управляют не так, как с луноходом, просто ему утром отправляют команду, Вечером он доезжает до какого-то места по команде, снимает вокруг себя, отправляет людям на, на землю. Они смотрят, куда он приехал и пишут команду на следующий, ну, на следующий день. И вот такой у них циклический. То есть сеанс связи с землей раз в, два раза в сутки. То есть раз туда в сутки, второй раз в сутки обратно сигнал. Вот Примерно так проходит. — Почему? Да. Вы говорили, на Марсе нет ископаемых. Ну, это шутка была, а -а -а. просто цитата из «Тайны третьей планеты». Угу. Там э, Единственная правда из этой цитаты была то, что она населена роботами. А все остальное, там есть полезные ископаемые, но, опять же, я говорю, геологическая история Марса была проще, чем земная, соответственно, на Земле реально полезных ископаемых больше и разнообразнее. Если посмотреть по сторонам, там по окрестным планетам, ну, наверное, может быть, на Меркурии может быть что-то поинтереснее. А в принципе, что с Луной что с Марсом Земля по-прежнему остается рекордсменом по количеству полезных ископаемых, тем более многие из них уже разведаны. То, а та... Она сложнее, именно вот тектоническая жизнь скажем так, Земли, земной коры, она гораздо сложнее. Соответственно, какую-то полезное ископаемую просто поднимает с большей глубины и распределяет там по действиям где-то микроорганизмов, где-то воды просто в некие скопления. То есть если там 1 грамм там, золота на 10 тонн грунта, это одно. А, ну, то есть оно может быть совсем распределено, а может быть где-то в россыпи. Вот на Земле россыпи более реальны, чем там, потому что более сложная скажем так, жизнь на поверхности, ну и геологическая, и биологическая жизнь на поверхности Земли. Это, кстати, к теме о том, что Марс как бы мертвая планета. У нее нет э, живого ядра, так сказать, который как раз при своем движении формирует вот, магнитное поле. И... Ну, да. Какие породы преобладают на Марсе? Оста остаточные. Ой. Осадочные? осадочные, да, металлические или с кристаллической решеткой? А, ну, скорее, кристаллические, но опять же, есть и осадочные, но их не так много, как на Земле. Там была вода. Если на Земле там, толщина мощность осадочных пород может до полутора километров насчитывать, например, в, там, в Москве, насколько я знаю, там кристаллический грунт там, на глубине там, около полутора или двух километров, все остальное осадочные породы. На Марсе там, осадочные породы могут там, исчисляться там, метрами или максимум десятками метров. В общем, они есть, но их гораздо меньше. Скажите, пожалуйста, а вы бы хотели стать участником проекта Mars One или ему подобным, и Почему? Скажем так, проектом Mars One, если бы я хотел стать, я бы им стал. Вот здесь после меня будет человек, который захотел и стал. Я бы на Марс полетел, даже в один конец, но не в проекте Mars One. Но здесь надо сказать одно «но». Я бы согласился полететь где-то там, может быть, сотым или девяносто девятым, потому что реально там… Простор для работы, гораздо более подготовленных, и квалифицированных людей, э, чем меня. Я попозже, даже не обязательно попозже, я могу и с ними прилететь. Э, то есть здесь не в том плане, что я наготовенькая. Ты хочешь, а, короче, не жить, а не выживать. Э, нет, нет, я говорю, я могу вместе с ними полететь. Ну э, ничего не просто делать. от меня будет не так много пользы. Я смогу э, рассказывать о том, как они классно осваивают Марс. Вот. я говорю, это не самая главная функция на Марсе, поэтому лететь должны более. Ну, именно профессионалы в своем деле геологи, пилоты, там, исследователи. Есть органические вот, какие-то соединения. Вот У -у -у. Поясни, что все это значит. Ну, как я уже сказал, органика в космосе не, не присуща только биологическим формам жизни. Есть масса не, не, не биологической органики. Реально пока. Есть пока такие вот именно плюсы, такие кирпичики на весы того, что там жизнь была все-таки. Вот они один, второй, третий подкладываются, но у нас нет пока ничего того, чтобы мы могли сказать уверенно, вот она, да, вот мы ее нашли. Вот если найдут там вторую, третью, четвертую клетку окаменевшую, как я показывал на последнем слайде, там предпоследнем, тогда да, тогда можно кричать, а на Марсе была жизнь. Пока же есть у меня даже есть отдельная тема для лекции: там есть ли жизнь на Марсе, я ее под, этот самый 31 декабря читал, э, вспоминая один фильм советский. Ну, суть в том, что э, есть много всяких оснований полагать, что на Марсе была жизнь. Есть, есть даже основания полагать, что э, на Марсе жизнь была занесена с Земли, э, правда, не, не биологическим путем, не посредством ракет а посредством метеоритов. Точно так же, как с Марса метеориты долетают до Земли, есть неисчезающая вероятность того, что с Земли когда-то метеорит долетел до Марса и мог заразить Марс своей земной Землей э, жизнью. — Хорошо, что ты сказал «заразить». Oh. — Ну, в общем, да, это так оно и есть.